на моем канале меня зовут елена туманова и сегодня у меня очень и очень приятные новости именно сегодня я вам расскажу какие и сколько подарков я подаю всем моим партнерам кто зарегистрируется ко мне в первую линию на платформе кемат клуб до 23 июня что это за платформа Сейчас я вам расскажу, я рекомендую каждому досмотреть это видео до конца и принять очень быстрое решение. Все мои ссылки находятся внизу под видео, все инструкции находятся внизу под видео. И также обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе. Итак, в апреле месяце 2021 года запустился новый стартап. Стартап, который имеет все шансы очень продуктивно развиваться. На сегодняшний день это IT-платформа, которая уже работает и которая уже приносит доходы для своих партнеров. Как здесь мы зарабатываем? Конечно же, здесь есть различные способы для заработка. Платформа предоставляет возможность зарабатывать партнерам в разных направлениях но о двух я хочу сегодня особо рассказать и особо заострить ваше внимание первое это то, что мы можем здесь зарабатывать в совершенно свободном и пассивном режиме. Это стейкинг. Для того, чтобы участвовать в стейкинге, вам рекомендую пополнить свой баланс и перевести на стейкинг не менее 100 долларов. Конечно, стейкинг можно начать и от 10 долларов, но, сами понимаете, у вас и будет соответствующая Прибыль. Если же вы активируете ваше участие в стейкинге на 100 долларов, вы начинаете каждые 25 дней получать часть процентов от дохода компании. Уже было три периода, за которые участники платформы уже заработали свои комиссионы и я в том числе. Последний учетный период было выплачено партнерам 16 процентов на сумму депозита это совершенно в пассивном режиме как же вы можете зарабатывать здесь еще быстрее и почему именно 100 долларов именно от 100 долларов на вашем счету и открывается реферальная программа реферальная программа здесь очень щедрая и с каждого партнера вашей первой линии вы будете зарабатывать 15%, со второй линии 10% и так далее. Есть несколько линий в глубину, и это все будет приносить вам деньги. Причем независимо от того, захочет ли партнер работать в одном направлении или в другом, или в третьей, компания предоставляет несколько направлений, в которых партнеры могут зарабатывать. Вы с любого денежного движения ваших партнеров будете зарабатывать, единожды пригласив его в компанию. Надеюсь, с этим понятно. Кто хочет работать пассивно, работает в полном пассивном режиме. Кто хочет больше денег, активно привлекайте партнеров на эту платформу и рассказывайте возможности и надежность заработка в этой компании. Ну а теперь самое интересное, на базе Кеймат-платформы каждый желающий может создать свой собственный проект. Это может быть а, сетевое направление. И самое главное, что к платформа Кеймат выступает гарантом, который следит за тем, чтобы этот проект работал в интересах своих пользователей, в интересах своих партнеров. И вот как раз сейчас, 24 июня, у нас запускается Первый проект, он называется Turbo 4 или it который даст очень большое преимущество для всех партнеров, кто заходит именно в самом начале. Ну и, конечно же, это возможность не только активно зарабатывать, но и зарабатывать в пассивном режиме. Весь маркетинг создан таким образом, что партнеры будут со временем выходить на доходы, никого не приглашая. Конечно, каждый знает, что если вы приглашаете, вы зарабатываете всегда быстрее и больше. Какие условия участия? Ну, во-первых, каждому партнеру нужно быть зарегистрированным на платформе k Club. Второе, вам нужно создать свой кошелек TronLink. Далее, пополнить кошелек TronLink на 100 долларов USDT Tether. Матричный проект работает с этим кошельком и с USDT Tether. После того, как запустится проект, а это будет 24 июня, каждому своему партнеру я дам ссылку, по которой нужно будет активировать свое участие. Каждому партнеру нужно будет оплатить роялти. это доступ для того, чтобы зарабатывать в этом новом очень денежном проекте. И так будет с каждым проектом. Всегда будет роялти своего рода такой доступ к заработку к тому или иному инструменту. Ройалти стоит 12 с половиной долларов. После того как вы оплатите Ройалти, вы можете приступать к активации своих площадок. У нас будут открыты три площадки 15 25 и 50 долларов. Ваша задача сразу же активировать. И чем быстрее вы активируете ваши площадки, тем быстрее вы станете в структуру, и под вами уже автоматически начинают закрываться ваши места как это будет В подробности на моем канале есть видео где показано как работает маркетинг и каким образом за счет переливов будут закрываться ваши места почему сюда будут эти люди спросите вы. и почему именно я должен быть здесь и могу ли я зарабатывать здесь пассивно да можете по одной простой причине, что создатели этого проекта заложили очень большой бюджет для проведения рекламных кампаний. Ну а теперь давайте вернемся к подаркам. Для всех моих партнеров, кто зарегистрируется в мою первую линию до 23 июня, пополнит свой TronLink кошелек на 100 долларов, пришлет мне скриншот, что деньги у него есть на счету, Каждому оплачу роялти, то есть 12,5 долларов я переведу вам в кабинет, и вы сможете активировать доступ к заработку этому инструменту. Но и это еще не все. Для тех, кто хочет очень быстро начать зарабатывать, но не у всех хватает знаний, я подготовила и решила отдать совершенно бесплатно в подарок для всех моих партнеров свой курс видео курс который позволит вам очень быстро создать свой сайт автоворонку вконтакте и уже прямо через полчаса после настройки получать свой трафик то есть вы можете совершенно спокойно приглашать людей в бизнес в полном автоматическом режиме. Как это все работает, будет подробное пояснение, когда вы получите в подарок этот курс. Но в двух словах скажу, если вы хотите научиться работать в интернете и строить большие команды, то есть зарабатывать активно, необходимо иметь хоть и небольшие, но технические навыки. 21 век, конечно, диктует другие условия, и мы должны быть хотя бы немного техническими специалистами. Так вот автоматизация бизнеса, она позволит вам очень быстро расти в интернете. Именно эта стратегия позволила мне пару лет назад создать в одной из компаний структуру более 2000 человек, причем более 500 лично приглашенных. Это были партнеры моей первой линии. Причем, конечно же, большинство из них я не знала. Именно с помощью сайта Автоворонки единожды настроенной системы я автоматизировала свой бизнес и ко мне приходило огромное количество лояльных людей, готовых слушать мою информацию. Этот курс я продавала за 2900, но для всех моих партнеров, кто заходит ко мне в первую линию, выполняет все условия, все инструкции, все ссылки находятся внизу под видео, отправляете мне скриншот, что деньги лежат у вас в кабинете, и каждого получит от меня озвученные подарки. Ну а сейчас я перехожу к своему главному подарку. Я специально оставила его напоследок, и этот подарок получат только те партнеры, кто умеет принимать быстрые решения. Это для тех, кто хочет максимально использовать все возможности нашей платформы KMAT и забрать все подарки, какие я хочу подарить для своих партнеров. Итак, дело касается стейкинга. Если у вас уже открыт кабинет, и вы являетесь партнером моей первой линии, вам необходимо завести на ваш баланс в стейкинге не менее 100 долларов или 100 км. Тогда ваш баланс я увеличу на 10 долларов. И в следующий отчетный период вы получите свои дивиденды не на 100 долларов, а на 110 долларов если вы заведете на ваш баланс для стейкинга 200 долларов то от меня лично вы получите в подарок 20 долларов и так по 100 долларов сверху за каждую сотню что будет лежать у вас на стейкинга вот это предложение действует только до 24 июня и 24 июня каждый партнер, кто выполнит это условие, увидит пополнение на своем балансе для стейкинга. Не упустите эту возможность, это возможность реально почувствовать деньги в руках уже очень и очень быстро. Итак, кто еще не зарегистрировался? Регистрируйтесь по моей ссылке, выполняйте все условия и забирайте все подарки, чтобы уже до старта нового инструмента вы уже заработали денег. Надеюсь, моя информация вам понравилась и мы вместе с вами будем очень быстро развиваться и зарабатывать в интернете. Ну а я припасла для вас, конечно же, еще очень много плюшек. но об этом подробнее переходите ко мне в чат, в телеграм, там все последние новости. Итак, на этом все, и хорошего вам профита. Я верю в ваш успех.